Дорогие друзья, рада вас приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловы партнер. Сегодня мы продолжаем рубрику «Ответы на вопросы». И тема сегодняшнего вопроса – это могут ли граждане Казахстана участвовать в торгах по банкротству по приобретению имущества у нас в России? Ответ простой – да. В федеральном законе номер 127 указано, что иностранные граждане могут участвовать в торгах наравне с гражданами России. Единственное, что список документов, которые необходим для участия в торгах, немного другой. Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие законность вашего нахождения на территории Российской Федерации. В том числе все документы должны быть переведены нотариально заверено. И еще один важный момент. Есть некоторые ограничения по типу имущества, которые могут или не могут приобретать граждане других государств. Например, иностранные граждане не могут приобрести земельный участок сельхозназначения. Для того, чтобы найти список всех документов, которые необходимы для участия в торгах, вам необходимо найти сообщение о проведении торгов и просмотреть всю информацию, которая указана в этом сообщении. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте под этим видео или в специальном разделе в наших соцсетях. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Всем пока!